Мы события, И мы сегодня продолжим ту тему, которую начал Леон, мы говорим о послании Колоссяна. Мы не будем говорить про все главы, которые здесь есть. Мы выбрали определенные стихи. Я хочу сегодня сосредоточиться на стихах с 15 по 20. Как глава? Первая глава с 15 по 20 стих. Давайте мы прочитаем сразу на русском. «Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. имбо Им создано все, что на небесах и что на земле». «Видимое и невидимое, престолы престол или господство, или начальство, ли, власть, или все им и для него создано, он есть прежде всего и все им стоит, он есть глава тела общины, он есть начаток первенец из мертвых, дабы ему и во всем иметь первенство, ибо благоугодно было отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью креста его и земное и небесной». Все эти стихи говорят про величие, про его славу, про власть Мессии. И почему это важно, что Шауль начал говорить про это? Шлихим, Потому что в то время, когда писалось это послание колоссянам, были различные учения, которые входили в различные общины, и даже тех, которые верят в Иешуа Мессию. Были разные, что значит гностиют. Разные верования, течение, которое одно из называлось настисизмом. Что это значит? Были такие, которые верили, что у он никогда не ходил в физическом теле, а всегда был в духе. у я вы рау за то есть они верили, что даже когда они его видели, они видели его вроде как призрака, то есть он не мог быть в человеческом теле и не перенес все эти человеческие страдания и не мог пострадать на кресте. שֵׁם פִּתְמָר רֻחָם מָאָשׁוֹ כָּזֵק כָּדֹשׁ יַחֲלֵל לַבְּגֻעַ שֶׁל בְּנֵדָם. Потому что в то время человеку казалось невозможным было объяснить, было странным, как святой Бог, святой Дух, что-то святое может одеть на себя человеческую плоть. אַמְחַשָּׂוָה שֶׁלּוֹ Потому что их мысль была такова, что наше тело является тюрьмой. И наоборот, дух должен выйти из этой тюрьмы. И только в духовном состоянии, без тела ты можешь быть свободным и святым. А Ишуа сделал все наоборот, и поэтому им это казалось странным это одна из один из примеров таких верований которые были в то время некоторые верили что только через определенный уровень знания ты можешь возвысить свою душу и узнать Бога. Только через какие-то определенные поступки, через знания, определенную информацию ты можешь познать Бога. То есть не нужно, чтобы кто-то за тебя умирал, приносил жертву. Ты можешь всего достичь сам. Вы знаете сегодня, в наши дни, что есть такие же учения? Сегодня тоже есть такие верования. Что тебе нужно быть одной частью с энергией этого мира. Тебе нужно внутренне узнать тебя, себя. И тогда ты достигнешь высокого уровня и святости. Nashuair, и когда говорят об этом, то не говорится о грехе, как не говорят о грехе. Потому что когда все вокруг такое духовное, то не нужно говорить о грехе, нет никакого смысла. Было движение, которое называлось Николаиты. Они верили. Они говорили, что все, что в духе важно, а все, что делается телом, в этом нет никакого смысла. Поэтому в теле ты можешь делать все, что тебе хочется. Тогда, тогда они совершали разные орги и спали друг с другом. Потом еще в книге Откровения очень серьезно говорит об этом, что он ненавидит это. А Шауль, имунут, и вот Шауль пишет колосянам потому что в общины в колоссах э, начали заходить различные такие учения и он хочет показать им кто есть эм в кому... в кого они на самом деле поверили шлоша, эль, мета... поэтому в этих трех-четырех местах он описывает несколько состояний ואיך ישועה ובייחס לאלוהים.Он описывает как Иешуа в отношениях к Богу.איך ובייחס לבריא כולה.Как он, где он стоит в отношениях творения?ואיך ובייחס לקיילת.Где он стоит в отношениях общины?וזעכשיו אנחנו ניקרא פסוק פסוק וענין נאסל אVIN.И сейчас мы прочитаем стих за стихом попытаемся понять.וצלים של אלוהים אביל תינيرا בְּחֹל אַבְרִיא который есть образ бога невидимого рожденный прежде всякой твари во-первых он есть образ бога что значит образ что это за выражение мы когда слышим образ, у нас возникает на иврите конечно слово однокоренное со словом фотография вас быть или то есть я фотографирую себя и я вижу себя потом на картине луи но здесь написано что бог не видим и в шале рототу невозможно его увидеть Он у него нет тела я хочу, нахну мы корим, кольменный п сукимшиешь шлокилю я дам мне логов и Возможно, мы читаем в Писаниях, что у него есть руки, у него есть спина. Но это только для того, чтобы понять нам на нашем уровне, что было немного понятно. А на самом деле он невидимый. Так что значит его образ? Кто сотворен по образу и подобию Божьему? кто помнит? А где написано, что мы сотворены по образу и подобию Божьему? Один хотя бы стих äh, напиши. Написано, что первый человек Адам был сотворен по образу и подобию а Адам. Первый человек Адам. Вы бы и что значит по образу? Это значит, что он был как, как бы Божьим представителем на этой земле. бы целим, И когда говорится по образу, не обязательно имеется в виду тело. Мы Говорится о чем-то другом. Выдавка по бы перек, бы перек шалож, яшла но изи шореми зальмамы дубар по. И в третьей главе у нас есть намек на что там говорится. по су прочитаем третью главу десятый стих покаха адама написано и облегшись нового который обновляется в познании по образу создавшего его лифи то есть он обновляется в познании по образу Бога. Когда мы обновляемся в наших мыслях и в нашем характере, то мы становимся похожи на Бога. То есть, когда первый человек был сотворен, он был похож на Бога, на его характер, на его чистые мысли. В нем была милость и благодать. Но потом что-то испортилось. Он был первый представитель образа и подобия Бога. В гам и Уолидото, зая? Потом, когда в пятой главе вы прочитаете, что был еще один человек, которого, которого родил Адам, и он был по образу и подобию Бога. Адама. Адама. Мизая. Кто это был? Заяшет. Сиф. А шне Имаэлю и и это были два человека про которых написано по образу и подобию бога если вы не знаете то все поколение сифа до самого потопа это было поколение святых людей כך, משет, מכайн, דומים, ממש, אלו אלו. но если вы почитаете кто зашел от кайна и кто от сифа у них были похожие имена но они коля доршель כל... весь все поколение кайна было проклято. И потом эти грехи больше входили внутрь. Но поколение Сифа было свято. Они были те, которые были праведниками на земле в то время. Иной один из них. Адли мабулем ихзико это маамад, это баланс до самого потопа они могли удержать баланс на этой земле баланс в иудаизме есть такое понятие что если есть существует два праведника то есть баланс вы им если остается только один то наказание от бога приходит я баланс То есть до Ноя был какой-то баланс. коль мою Все, которые вышли из поколения Сифа, они были праведниками. По образу и подобию Бога. У них был характер Божий, любовь и милость. Я вначале говорил про разные верования. Одна из верований, верований которая была во время Колоссян, и то, что Иешуа, он Сив, который заново родился. Это была их вера. Они думали, что это Сив, который заново родился. Но про Ишуа говорится, что он истинный образ Бога. Он истинный представитель, который может показать нам, кто есть Бог. И не просто так, когда он показал себя своим ученикам. Помните, они сказали ему, покажи нам Бога и он сказал очень просто тот кто видел меня видел отца моего не в теле а в понимании в, ова, в любви в характере и в делах он пришел чтобы показать нам характер Бога и его любовь это и есть образ Бога и то, что здесь написано, что я хочу, чтобы вы обновились в понимании, чтобы вы также стали образом Бога в этом мире. И когда мы больше приближаемся к Нему, мы можем, к нему, мы можем больше обновляться. И тогда мы действительно становимся настоящим образом Бога. Потом написано, что он первенец, первенец из рожденных переводе – «Пасук Хамесестры» который есть образ э, Бога невидимого рожденный прежде всякого Тайна. Азине катув коль. То есть он первый э, рожден самый первый прежде всякого Тайна. Замечи То что здесь написано на русском. Вазарбена шим кще коримет замомрим хокей мазомер мау брия Тогда многие люди, когда читают это, говорят, так что это значит? Он тоже сотворен? И есть сегодня люди, которые верят, что Ишуа — это также творение. А некоторые люди думают, что он какой-то особенный ангел. Но если он тот, кого сотворил Бог, некоторые говорят, что он просто человек и нет в нем никакой духовности. Но здесь написано, что он Бахор. перворожденный. Первенец у -первенца, первенца есть намного более серьезная и широкая, широкий смысл. הכתובים, שבאמת, и когда мы смотрим на Писание, то мы видим, что первенец это тот, кто первый рожденный. כל, ישוע, и во-первых, мы знаем про Ишуа, что он был первенец. בחור, Первый, который родила его мама Мириам. Потом он родился, ему сделали обрезание. И они сделали выкуп первенца. Все сделали как по заповеди. Он был первенцем. мы Говорит, Исраэль, говорит, и когда мы смотрим в книге исхода, Бог говорит про народ Израиля, что Израиль его первенец. То есть мы видим какое-то другое понимание про первенство. То есть он тоже какой-то представитель и кто-то, кто очень близок. Потому что первенец это тот, кто несет на себе определенную ответственность, который должен заботиться о других в своем семействе и об их духовном состоянии и вере, который должен показывать Бога другим людям. Это первенец. Turkey, 28, в псалмах 88 псалме написано весь псалом говорит про царя давида и тогда он говорит ты мой первенец и они я сегодня делаю тебя своим э, первенцем. И я тебя оставлю выше всех ангелов. Я хочу прочитать. Восемьдесят восьмой на русском? Кен? Okay. Стих двадцать восьмой? Кен, бонникра. Вот Я сделаю его первенцем превыше царей земли. Во век сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. Okay, моспик. Кумал, он אומר, Давид? Он бахор? Кто был Давид, он был первенцем? Он не был первенцем, он был самым младшим, которого даже не хотели приводить, когда пришел пророк Самуил. Они и они пренебрегли им. Но Бог говорит, он мой первенец, я делаю его своим первенцем и ставлю его превыше всех царей. И здесь мы начинаем понимать, что значит первенец над всем творением. Он первый, у которого есть высокий статус. Он ответственен за всех. Он тот, который является Божьим представителем. И тогда все эти, эти две вещи, образ и первенец, и идут вместе. Мы знаем, что Ишуа есть истинный Израиль. И он может быть первенцем. И когда мы говорим о первенце, мы понимаем, что это не говорится о том, что он был создан. Но говорится о его статусе. Я продолжаю. Кен бо а колни врабым, ца уто -а Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престоловали, господствовали, начальствовали, ли. Все им и для него создано. А зины, бо не вра, колашер бешамайм вигамба арес. Написано, что им создано все, что на небе и на земле. Мазо умерше колни врабо. Что значит, что им создано все? Ины памшя враец хак цади берельзе. В прошлый раз Исаак немного говорил об этом. Он говорил, что Ишуа это Слово Божье. И в Евангелии от Иоанна мы читаем, что Слово было у Бога и Слово было Бог. То есть Слово Божье — это и есть Машиах Иешуа. бы не и все осознанно было, когда Бог говорил свое слово. Даже В иудаизме верят, что все сотворенное было, было сотворено, когда Бог говорил. И десять заповедей созвучно. 10 с десятью изречениями. Бог сказал и что-то было сотворено. И мы верим, что это, видим, что написано, что Ишуа ⁇ это Божье Слово, и Он создает все, что создано. И здесь не говорит много о том, что было создано на Земле. Потому что мы все это видим. Но он говорит невидимое и то, что было на земле, на небе. И когда мы читаем престолы, господство, начальство, власти, здесь говорится про духовные вещи. Что были, что Колосе, и одна из верований которая зашла в Колосянам, они, они поклонялись разным ангелам и были те которые верили что Ишо один из этих ангелов И есть разные уровни ангелов. по кисаот и, мемшалот, и шлитонот, и что здесь написано, престол или начальство власти, это разные уровни ангелов. Вы помните, что в другом послании, по-моему, крымлянам Павел пишет, что наша брань не против крови и плоти в этом мире. Они, yes. Они, yes. Они, но против начать властей, это в Ефесянам, по-моему, написано. Uh, Здесь написано против Духовного мира. И то, что Шаур пытается объяснить Колоссянам и всем, кто это читает, что у Ишуа есть... Э намного более высокий, чем у других ангелов. Что даже самые высокие ангелы, самые большие и близкие Богу, все они были созданы Богом. Не только им созданы, но и для него. כיו נציק של כלם. Потому что он представитель всех. וכולי ברייזות. И вся все это творение. מה שיבשמהים, ומה שיבארד, זה אכול נוצאר למאANO. Все, что на небе, на земле было, и мы для него созданы. קצת ל-ל-אינ לה, מז למאANO. Немного сложно понять, что значит для него. רְעֵי אֱלֹוִים יָדָה מֵלְחַת חִילָה שֶׁיּוֹמָלֹחִים שֶׁיִּת נַגְדֹו שֶׁיִּפְלֹו. Бог знал с самого начала, что будут те ангелы, которые встанут против него и станут падшими которые сегодня будут противостоять верующим людям. Но все это было создано для славы Мессии Иешуа. Потом читаем, что все это величие ангелов, вся эта тьма, потому что есть ангелы тьмы, все будут э, поклоняться Ему. И мне важно сказать, что Ишуа выше всех. Все Им для Него создано, и Он есть прежде всего, и все им стоит. Все э, существует через Него. То есть, он источник того, что весь этот мир э, держит в себе. Он источник, э, который держит в себе ангелов и людей. И он источник того, что восходит солнце и падает дождь. Только представьте понять его величие. Попытайтесь понять, в кого мы верим. Все существует им. Это наш Мессия, который превыше всего. אני ממשיך לקרוא. Я продолжаю читать. ו'אַרְגֵּשׁ שֶׁלַגְוִיעַ קַלְמָה שֶׁלַקִינֵלָה. И он есть глава общины, начаток. וְנַחֲנוּ דִבָּרְנוּ אֶחָו קַלְפָּה יְלוּיִם בַחֲור. Мы äh, поговорили о нем, äh, кто он в отношении к Богу, то есть он первенец, и образ Бога, эху брия, и мы поговорили, где он стоит в отношении творения, הכל, что он действительно источник всего. И сейчас мы говорим про общину. И это самое важное, что относится к нам. Он есть глава пшины. Мы знаем, что мы есть тело Мессии. И когда ты смотришь на тело, ты видишь голову, ноги, руки. בארש זה זה שך כוּבֶא כֹּל שֶׁמְדַרְיֵחֹתָה. ו голова это то в голове у тебя голова ведет то есть голова решает что ты будешь делать. Голова дає прикази всьому тілу. יִמְחֶלֶק одна части тіла не працює, то ти інвалід. אז אלוהים רוצה שכולי הגוף שלו יעבוד. И Бог хочет, чтобы его тело полностью работало. לעבוד, כשאתם במת יудה, מה ארוש רוצץ? И он, и тело может работать, когда голова знает, что она хочет. Вы של הקילה. И написано, что он есть голова אלינו. אים במת אנחנו יודעים שארוש שלנו. И вопрос к нам, действительно ли мы понимаем, что он наша голова? Я אמן חנו сегодня в самом начале мы пели песню Когда мы провозглашали такую песню что все тебе Ишуа, мои планы мои желания все мои мысли а им за действительно ли это так а ему бым решен Действительно ли он первенец и глава для меня во всей моей жизни? Действительно ли я думаю о том, что хочет голова, что хочет он? Или я только строю свои планы? Возможно, моя голова разделена. Это мои планы, это его планы. И для его планов мы оставляем такое маленькое место. Каково наше положение? Потому что глава есть лидер всего тела. И он хочет, чтобы мы исполняли то, что он хочет. Вся третья глава говорит, что мы живем в теле для Него. Матну мы умерли для, бенадама для нашего старого Канну человека, мина Yeshua, и мы воскресли из мертвых смесей, чтобы жить для Бога. Я хочу спросить вас, и подумайте об этом. А <свят> им Действительно ли Ишуа глава общины или Он мой глава? Живу ли я для его желаний или нет? Он, он есть глава общины, начаток первенец из мертвых, дабы ему иметь во всем первенство во всем Он хочет быть первым. Действительно ли Он первый в моей жизни? Думаю ли я о Нем, когда я просыпаюсь? Сколько времени я даю Богу в моей жизни? Обновляюсь ли я в Его Слове, чтобы быть Его образом? Это вопрос для каждого из нас. Является ли он первым во всем? То что так хочет Бог. И вопрос в том, хочу ли я этого? Написано, что он первенец, он первый восстал из мертвых первенец из умерших. Мы на прошлой неделе в Шавоот немного говорили об этом. Были многие люди, которые воскресли из мертвых. И сегодня тоже есть но люди, которые воскрешаются из мертвых, но потом они умирают заново. Но он первый, кто воскрес и живет по сегодняшний день. ואבטחה, и только из-за него у нас есть это право и обещание от Бога. Когда все евреи во всех синагогах по утрам молятся, <когда> по утрам молятся, <когда> по утрам молятся и они пора возглашают такие слова, ты к покоившимся вам прахи что таким там и что ты воскресишь их в один день без еще это было бы невозможно вся вера народа Израиля основана на том что еще воскрес из мертвых чем возможно они не понимают это но это но только из-за того что он сделал у нас есть это право и это обещание Бога. Потому что Он показал нам, Он был первенец. И также мы в один день воскреснем с Ним вместе. Ибо благоугодно было Богу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. И чтобы посредством его примирить с собой все. Примирить все. Это одно из очень важных вещей. Когда грех вошел в мир. А злорак не только человек начал грешить, но влияние было очень большое. Влияние было на весь живой мир, на животных, и на всю землю. Кто работал в сельском хозяйстве, он знает, как трудно что-то выращивать. Кучки, потому что всегда есть какие-то иголки. И влияние Гулиам была на была на всем мире. Молоким, на ангелах. האדма, в... החיות, в... На людях, на животных. وزينи, и вот через Иешуа Бог хочет примирить э, через, э, весь мир. Только через Иешуа мир может э, пережить это исправление, чтобы изменилась земля, Маха чтобы живой мир изменился и чтобы люди изменились. Про ангелов здесь не написано. И <us> там <the> <God> написано, что он хранит их на день суда. И вместе с ними он хранит всех, которые не получили его благодать, которые отказались получить Божий дар в Мессии Иешуа. Но через Ешуа у нас есть истинный мир с Богом. И этот мир начинается уже здесь, в нашей стране. И Если ты принимаешь царя царей, это Ешуа, который есть первенец над всем. Ты получаешь прощение там и кабель шалом Потому что В 20 стихе написано, что ты в нем умиротворяешься через него, через, через его крест. Через ту кровь, которая пролилась на кресте. Мы заходим в мир, мы заходим в Новый Завет. Когда Бог открывается нам другим образом, когда мы начинаем познавать Иешуа, когда мы начинаем познавать Божий характер и Божьи величие через пролитую кровь. Очень высокая цена. Но ты ее не платил. Кто-то заплатил ее за Тебя. Бог заплатил величайшую цену, потому что Он любит Тебя. Потому что Он хочет изменить Тебя. И хочет восстановить Тебя. И хочет дать Тебе истинный мир. Я хочу помолиться. Отец, мы благодарим Тебя за Мессию Иешуа. Он великий и чудесный. И очень сложно нам вместить это в нашу голову. Что Он источник всего творения. И вся твоя полнота находится в Нем. Аллилуйя. Ты дал нам что-то великое, Отец. И Он пролил свою кровь ради нас. Я молюсь тебя, молю Тебя, Отец, прости меня, и обнови мои дни. И помоги мне больше познать Иешуа. Я благодарю Тебя за пролитую им кровь. вводи в мое сердце и наполни меня Твоим Духом. Потому что я знаю, что ты любишь меня помоги мне обновиться в понимании, кто ты, чтобы я был образ, тв, был, был, была твоим образом, чтобы мы были твоими представителями здесь, в земле, и чтобы когда в виде смотрели на нас, знали тебя, чтобы видели твою славу, мы благодарим Тебя во имя Иисуса Мессия. Аминь.